Добрый день! Сегодня стартует инст-вебинар «Серая в продаже». Всю неделю мы будем выкладывать видео каждый день в 12 и 16.00. Бонус всем, кто посмотрит всю серию, решение внедрить серым в свой бизнес и увеличение прибыли на 40%.